друзья привет очень рада вас видеть давно я не выходила в эфиры мне тут присоветовали новый формат сделать выйти в эфир не отвечать на ваши вопросы а почитать какую-нибудь свою книжку представляете я вот долго думала не решалась сделать такой формат или нет для меня такое впервые выходить в эфир и читать свои книги, прикиньте, вот, но настойчиво присоветовали. И вдруг вам такое понравится, и вдруг мне понравится. Но по крайней мере читать слух вообще не люблю, не знаю получится у меня или нет. Поэтому, если хотите, чтобы я вам почитала книжечки, сказочки, я вам сейчас это сделаю. Вот от вас я жду, чтобы вы набежала вас побольше. Ну, хотя бы человек 50. И посоветуйте, что мне вам почитать, да, что вы хотите. Я тогда открою. У меня есть книжки про страхи, как работать со страхами и какими-то нерешаемыми задачами, либо решаемыми проблемами. Есть книга про деньги. Да, что такое деньги и что нам мешает их иметь. Есть книжка «Исцелить нельзя игнорировать», она большая, там 180 страниц, можно взять любую главу. Есть книжки сейчас «60 точек взлома вашего мышления», но это скорее не книжка, а больше как брошюра. О, про деньги вижу, да, хотите? Есть топ-13, почему ваши желания не исполняются. Кстати, я хочу... Это короткая очень, там, на три странички. Хочу ее дописать и добавить, что делать с этими желаниями, а не только почему они не исполняются. Так, какие у меня еще книжки есть? «Курить нельзя бросить». Вот, книга про внимание есть. «Как творить своими чувствами» есть. Есть на английском, но на английском читать не буду. Есть на испанском, есть даже на турецком. Обалдеть. Так, про деньги я вижу. Какие еще варианты есть? Какую книжку вы хотели бы, чтобы я вам прочитала? Первый раз такое вообще буду делать. А, про отношения еще есть. Про отношения, я думаю, это нужно с, с ручкой, с листочком сидеть, Составлять таблички Сложно будет читать ее а, Так, что у меня еще есть Про чувства Про желание Про внимание Про отношения Про деньги Про болезни Про курение Про привычки Так, привет, красотка от красоток слышу, привет-привет. Так что, кто хочет послушать книжечку? Давайте, какие варианты еще? Так, 60 точек взлома вашего мышления. Сама не знаю, что выбрать. А, книга «Зубы» еще есть, вот. Про «Зубы» могу почитать. Короче, что волнует? Давайте, скидывайте. Каких вариантов будет больше, то вам и почитаем. Я никогда не любила читать. Вообще. Особенно вслух. Ну, про себя-то я люблю читать. но Вслух страшно. Листаю вот эти книжки свои сейчас и думаю. Помогайте, вообще, вот какую. А есть еще книжка, я пишу как Бог, как писать книжки, как писать книжки, книжка как писать книжки, вот. Про здоровье вижу, про болезни, угу. про деньги, про болезни пять. 5... Пять, по-моему, или шесть глав выложено в аудио, на YouTube. Текстовые варианты на всех моих каналах бесплатно первые пять глав или больше. Пятьдесят страниц точно выложено. Могу дальше продолжить читать, могу с самого начала, могу взять какую-нибудь любую главу, потому что все главы в книгах, как бы они ни назывались, они разные в одной главе о жизни, в другой главе о мозге, как устроен наш мозг, либо как устроен наш мир. В принципе, во всех книжках есть и про желания, и про деньги, и про отношения. Так. Люди заходят и уходят, видят, что я не буду отвечать на вопросы. Ладно, ладно, останется кто останется. Ну да, пять человек. Хорошо, давайте тогда начнем. Сейчас я посмотрю. Так, деньги. Болезни, да. Эх, давайте про деньги. Мне чего-то нужно сегодня прочитать, потому что я пообещала. Угу. Так, это деньги итальянские, деньги английские. Твою книгу дарила учительницы по музыке, у нее рак. Благодарю за твою работу. Ой, хотелось бы узнать еще, прочитала, ли она осознала ли она что-то. Поменялась ли ее жизнь? Возьми потом у нее обратную связь. Очень интересно. Особенно, когда люди читают, вот не просто чтобы да, почитать, а конкретно вот уже с проблемой со своей какой-то тяжелой. Так. У меня большой тут список сейчас. Подождите. Ай, найду. Книжку про деньги, да? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Здрасте, до свидания. Не могу книжку про деньги найти. Это я, наверное, переволновалась. Так. Сейчас про лишний вес пишу и про еду книгу и про отношения заново начала. Я вам уже говорила, пока ищу книгу деньги. Я вам уже наверное говорила, у меня с компа исчезли все мои черновики за пять лет все, что я вот вообще собирала всю инфу, сколько написано книг, но не успела их издать, там поправить нужно было заголовки, введение, заключение, ну в боржский вид привести и просто выпустить уже все сделала все пропало, заново сейчас все придется делать так, я что-то не могу понять у меня почему-то на комп не скачена книжка деньги так, в восторге была, да, женщина класс у меня книги деньги на компе нету вот это, да а вот начнем, божечки, как я боюсь читать вслух, это же просто капец. Сейчас увеличу. Я боюсь. Так, ну что, поехали? Дорогой друг, перед тобой уникальное руководство для познания себя книга Деньги. И, конечно же, раскрыта очень важная тема денег. Я просто не смогла оставить этот вопрос без внимания. В современном мире вопрос денег как никогда актуален. Ты каждый день задумываешься о том, как их заработать, где их взять, как их приумножить. Мыслями о деньгах и материальном благополучии мы заполнили все, все свое время. И забыли, конечно же, о других чувствах. А чувства в первую очередь они бесценны, и именно они имеют прямое воздействие на твой денежный поток. Все дело в чувствах. Когда ты осознавал, какими чувствами ты создаешь и творишь этот мир? Это был вопрос. Когда ты осознавал, как он устроен, кто мы, что такое деньги и что такое энергия? Интересно, тогда все это сейчас ты найдешь здесь в моем хакер втык. Мы поговорим с тобой о деньгах и о том, как их преумножить. Ты войдешь в состояние потока радости и изобилия, если все это осознаешь. Сейчас ты узнаешь, как сотворить свою новую реальность под свои желания и, наконец-то, выйдешь из сдерживающих тебя рамок и шаблонов и, конечно же, убеждений, мешающих, мешающих твоему денежному потоку. Глава первая. Кто я? Для начала Давайте разберемся, что для вас деньги, реальность, внешний мир, материя материально и кто мы. Для этого будет для кого-то совершенно новая информация, для кого-то это будет ну, я и так все это типа знаю, да, но денег нет. Поэтому будьте внимательны, смотря на ваши шаблоны, что отключаем, я все знаю, да, и впитываем заново новую информацию. Так. Новое всегда расширяет, двигает в рост и дает опыт, что является нашей основой жизни. Поэтому не говорите никогда я все знаю. Лучше говорите я ничего не знаю, чтобы новое все время к вам входило. Мы привыкли считать, что наш мир это что-то отдельное от нас, а мы в нем как бы не при делах. То есть я это вот я, я это свой мир, да, а все, что вокруг отдельно, люди отдельно от нас, это мир совершенно другой. Нет. Я хочу донести до вас совершенно новую информацию и дать по-новому взглянуть на ваше мышление, на вашу реальность и увидеть все в новом свете с новой точки обзора. Наш мир, наша реальность, это проекция вашего мышления, нашего мышления. Сначала работает ваш проектор в голове. Затем мы видим трансляцию этого кино во внешнем мире. Внешний мир это ваша реальность, и ваша реальность лишь следствие вашего мышления. Следствие, отражающее вашу действительность, которая находится внутри, в вашей голове. Все, что вы наблюдаете вовне следствие наших мыслей. Мир не может влиять на нас извне, вы его создаете сами. Наблюдаете, даете ему оценку, называете и определяете ход вашей жизни именно вашими мыслями. Внешнее предопределено, но внешнее предопределено вами, вашими мыслями. То, как вы бессознательно живете, то, как вы бессознательно думаете. Внешнее вы создаете сами и вы можете его изменить. Вы можете влиять на все вокруг. Вы создаете мир вашими желаниями. И каковы ваши желания? Такое изображение внешней картинки, которую вы наблюдаете. Нравится вам картинка этого мира или нет? События вовне или не нравятся? Помните, это ваше желание. И именно здесь и сейчас вы это сотворили сами. И этому есть причина. Почему именно вы сотворили это, а не что-то там другое? Это причина внутри вас. Без оценки, без сравнений во всем этом нужно понять причину и познать себя со всех сторон. Вся материя вокруг вас, начиная с вашего тела, это продукт нашего наблюдения. И наше тело точно, как сказать, это не в книжке написано. Хочу просто пояснять, мне все время хочется дописывать свои книжки. Наше тело, которое мы наблюдаем, создано нашим наблюдением. Вот как мы себя видим, как мы себя чувствуем, так это тело и формируется. И нас видят также люди вокруг. Если мы находимся в каком-то состоянии, где нам не нравится наше тело, а нам не нравится то, что мы делаем, наши мысли, нам не нравится, как мы живем, наши поступки, люди в нас видят точно то такого же неуверенного, там, некрасивого, раз мы себя считаем, некрасивого человека. Но когда, неважно с каким телом, неважно, как вы живете, что вы делаете, если вы чувствуете в этом себя классно и комфортно, люди видят красавчика, люди видят вас красоту, видят умняшку, стройняшку и так далее. Неважно, как бы вы ни выглядели, вас видят, то, о чем вы думаете да? и вы себя в зеркале тоже видите как вы ощущаете себя Если вы изначально решили что вы недостаточно хороши ваше отражение в зеркале будет это подтверждать. Когда вы поймете насколько вы красивы, насколько вы классны, насколько вы шикарны то отражение в зеркале вам будет показывать то же самое наш внешний вид, и все, что вокруг нас окружает, определяет наше мышление. И никак иначе. Так, давайте <свёзд> вернусь к книжке. А, так, вся материя вокруг вас, начиная с вашего тела, это продукт вашего наблюдения. При наблюдении ваши чувства уплотняются в плотную форму. И мы получаем то, что получаем, разглядываем и даем название и оценку этому всему. Так мы узнаем себя, какие мы есть. И какое наше творчество? Ну, наше творчество как творцов как раз и состоит в том, то, чтобы творить вот это вот все вокруг, что мы наблюдаем. Кто мы? Мы все единый творец, играющий в разных скафандрах и познающий сам себя через свои чувства. Внешне нам помогает эти чувства в себе улавливать. Вот мы на что-то смотрим, да, и мы что-то чувствуем. Внешне нам просто дает подсказку. Из каких чувств мы состоим, чтобы их испытывать и познавать их. Наше предназначение в этом мире это быть, существовать. И все сущее, живое и неживое сделано из нас, из меня, из вас, из божественного начала. Мы едины, и мы целые. И мы целое не только с вами людьми, мы целое с каждой песчинкой в этом мире. Наше бытие быть формируется в моменте наблюдения и ощущения себя. Внешняя картинка мира, уплотненная форма наших чувств ⁇ это отражение нас. Мы познаем сами себя, но мы не можем залезть к себе вовнутрь и увидеть это божественное начало. Поэтому мы наблюдаем все это снаружи. Смотрите на мир как в зеркало. Ваша реальность ⁇ это продолжение вас. Щупая, наблюдая себя во внешнем мире, вы узнаете так себя, из чего вы сделаны. Вы ⁇ это бесконечная, абсолютная пустота, познающая в себе Творца. Творец ⁇ это тот, кто творит новое, ранее неопознанное, то, чего не было, из ничего. Вы наверняка э, уже знаете слово ⁇ творчество да? ⁇ Это слово все знают. Когда мы создаем новое, то, чего никогда еще не было. Это процесс создания нового. Творец, он занимается творчеством, он творит всегда новое. Забегая вперед, сейчас остановлюсь немножко о чтения книжки. Мы боимся идти в новое, мы боимся творить, мы боимся завтрашнего дня, у нас миллион страхов сделать что-то по-новому, мы привыкли все делать по-старому, в это время мы отключаем себя от божественного начала, от Творца, от творческой вот этой силы, от этого творческого потока, когда мы боимся и пытаемся сделать уже то, что делали, да, и не идем делать новое. Мы себя отрубаем от этого потока и не даем себе возможности получать эту новую энергию генерить. Когда мы не делаем новое, когда мы не идем, не познаем, не делаем новые действия, вернее, старые действия по-новому, сидим так, как сидели, едим так, как ели, говорим так, как говорили, одеваем то, что уже одевали. То есть мы по старому действию, когда повторяем, мы поток свой блокируем. Деньги — это энергия, деньги — это поток, деньги — это всегда какое-то новое творчество и новые действия. Вот если вам нужны деньги, вам не нужно залипать постоянно в одном и том же. Не нужно прокручивать одни и те же мысли, не нужно думать так же, как вы думали раньше. Нужно всегда отказываться от своей правды. Всегда смотреть на новую правду вот с такими глазами. Боже, а что и так еще можно было? А как это применить? А можно ли это на пользу как-то себе сделать? Если да, то конечно, блин, круто! У нас пошел поток. Сразу приходят деньги на этот поток. Ладно, все, продолжу читать книжку. Творец сотворяет из пустоты этот мир и знакомит, э, знакомится со своим творчеством. Кто он есть? Мы, творцы, с вами. «Мы не есть с вами просто тело и просто ум, мы есть тот Бог, просто мы об этом забыли. Мы через свое мышление творим своими чувствами плотную материю, чтобы пощупать и узнать, кто мы». То есть это наше предназначение – щупать себя во внешнем мире, познавать себя, быть в этом потоке, постоянно что-то создавать, постоянно что-то созидать, постоянно что-то творить, отпускать старое, точку А, переходить в новую, в точку Б. И вот в этом потоке наше желание, когда мы вот с такими глазами восторга, детскими, вспомните себя детьми, как вы в восторге там, познавали каждый камешек, который на улице валяется, который надо пощупать, потрогать, боже, что это такое интересно, куда-то его применить, тыркнуть, что-то с ним сделать, камень-камень камень ударить, посмотреть, что будет. То есть, когда вот мы такие любознательные, мы в потоке. Как только э, вам становится неинтересно, Жить скучно, у вас скука, какая-то апатия, ничего не хотите, вы от потока отключены. Естественно, вы и от денег отключены. Откуда могут быть деньги, если нет энергии? Опять я от книжки отстала. Так, читаю дальше, все, не буду отвлекаться. Мы через свое мышление творим своими чувствами плотную материю, чтобы пощупать и узнать, кто мы. Нам интересно познать себя. Но мы с вами не материальное, мы абсолют, мы все и ничего одновременно. Мы колебания, мерцания, волна чувств. И чтобы познать эти чувства, мы создаем себе тело, через которое можно себя чувствовать. Мы создали себе мышление, ум, переводчик, он переводит наши чувства в букеты чувств, в какой-то непонятный образ, который мы сами определили, наделили, сравнили, назвали, уплотнили в плотную форму, в материю своим фокусом внимания и таким образом материализовали, чтобы пощупать это, опять же, глазами, ушами, телом, мыслями и узнать эти чувства, которые в нас живут. Чувство это инструмент познания себя, а материальная форма внешнего мира — это уплотненная форма этих чувств. Своим божественным наблюдением Творца мы уплотняем эти формы. Сам процесс божественного наблюдения Творения называется Любовь. И мы, слова, это всего лишь инструмент творения. А, и мои слова. И вообще, мы это слово, я это слово, творец это слово, все, что вокруг происходит, это все слово. И даже вот все слова, это инструмент любого творения. Когда мы что-то назвали... То, чего не было, чем то назвали, мы уже это сотворили. И если мы понаблюдаем, оно воплощается в материальную форму. Так, все сделано из слова. Помните такое? И слово было у Бога. Наш ум, переводчик, словами творит чувства в материю. Наш внутренний наблюдатель наблюдает этот процесс по каналу любви. Все в этом мире сделано с любовью. Любовь это любое ваше внимание внимающее из пустоты что-то и придающее этому что-то название словом. Вот здесь сейчас опять хочу отвлечься. Войну вы сотворили любовью, раз вы ее наблюдаете. А, там мертвую кошку на дороге вы тоже сотворили любовью раз вы наблюдаете ваше внимание на кошке ваше внимание на войне ваше внимание еще на чем-то неважно чтобы вы не наблюдали вы это сотворили любовью потому что любовь это не какие-то чувства химии между мужчиной и женщиной либо к родителям либо к детям к друзьям или к работе любовь это вообще все что мы вокруг себя видим это процесс это процесс сотворения и наблюдения. То есть ваше внимание есть любовь. Если вы осознаете, что все, еще раз напомню, абсолютно все не существует как и вы не существуете вы это поток, энергия, движение, сотканные вспышки, мерцания, колебания, вибрации, вон вы это все и ничего одновременно. Вы просто слово без определения и без какого-то обозначения. Представьте, да, ничего. Но ничего — это тоже что-то, это тоже какое-то слово, оно уже сделано, даже ничто из чего-то сделано, да, оно сделано из слова. И мы изначально не имеем никакого значения, никакого слова, никакого обозначения и названия. И мы, сотворяя словами, давая определение названия, определяем это все в ёмкую какую-то форму и материализуем таким образом своим вниманием как боги, как творцы, всю материальную действительность, которая вокруг нас происходит. Так, вернусь. Вы божественное Слово. То есть мы не люди, мы не тело, мы не ум. Мы с вами творцы. Если вы это осознаете, вы можете творить. Если вы это не осознаете, то вы не можете творить. Вам нужно сначала осознать, кто вы. Если это понятно, тогда вы можете материализовывать все, что вы хотите а не то, что подкинет вам ваши микрофлоры, которые хочет жрать. Нами управляет на 99% микрофлора. Мы от себя вообще никак не зависим. Но если вы начинаете себя осознавать, кто вы, и не даете управлять собой, Другие люди нами управляют, манипулируют, каждый пытается друг другом манипулировать. Но если вы не позволите манипулировать собой ни микрофлоре, ни другим людям, ни погоде, ни чем-то еще, ни каким-то внешним фактором, и силам, не поддадитесь судьбе, року или богу, который где-то там, какой-то религии, то вы можете быть творцами да и творить то, что вы хотите. Так, сейчас прорвусь на комментарии. Да, давая название, мы создаем. Можно не называть, не обозначать то, что не хочется, как бы. Как бы да. Так, ну даже если вы вслух это не произнесли, мысли уже автоматически осознали, обозвали, назвали, слово какое-то определение дали, вы уже это создаете. И это рано или поздно проявится в вашей материальной действительности. А на чем наш фокус внимания каждый раз? На проблемах, на страхах. На том, что, чего у вас нет, у вас и нет это, потому что вы как творцы это создаете, потому что вы все время говорите, боже, у меня нет денег, у меня нет там платья нового, у меня нет мужика, у меня того нет, нет, нет, нет, у вас постоянно чего-то нет, и это все время постоянно и проявляется и показывает, да, вы творцы, вы считаете, что этого нет, это у вас и нет. Если вы переключаете фокус внимания на то, что у вас есть, и не тратите время, на то, чего у вас нет, да, вы увидите совершенно другую материальную действительность. Изобильную. Вот, когда вы не от недостатка будете жить, а когда от изобилия будете жить. Так, сейчас еще прочитаю там, комментарии. Чем больше мы знаем названий дурацкому, тем создаем это в себе истороже. А, чем больше. Чем больше мы названий знаем дурацких, тем создаем это в себе и снаружи. Да даже не важно, дурацких не дурацких, мы создаем все, где наш фокус внимания. Наш фокус внимания в 99% в 24 часа в сутки ⁇ это то, чего у нас нет. Мы сами себя лишаем всего, всех возможностей, только мышлением. Я не получится, я не знаю, я не умею, а я боюсь, а вдруг они что-то подумают, а у меня этого никогда не будет, это желание невозможно вообще сотворить, да я не могу сейчас поехать на ламборджини, хотя мне эта машина очень нравится, я вот хочу, но у меня ее нету, мы все время гоняем вот эти мысли, конечно у нас их и нет, откуда у нас что-то возьмется, если мы все время отрицаем все, что могло бы быть в нашей жизни, но как только вы уму даете Сигнал о том, что харе думать в этом направлении. Давай подумай о чем-то другом, заведете новые себе привычки. Конечно же, фокус внимания переместите. То вы совершенно увидите, как ваш мир да, по-другому начнет разворачиваться, и материальная действительность будет ну, выглядеть по-другому. Не такая нищенская, да, которую мы привыкли влочить. Давайте дальше книжку читать. После прочтения этой книги всем приходят деньги. Всем. Ну, если этот человек читал ее внимательно, если он в это время еще слушал телевизор, пил чай, кушал, сливал энергию в микрофлоре, что-то там делал еще параллельно, да, не вникая в суть этой книги, деньги не придут, конечно. Многие жалуются, почему я прочитал книжку, а деньги не пришли. Потом через время они, конечно, пишут, потому что фокус внимания был совершенно не на этом. А, блин, мне подруга платье подарила. Это же деньги, ну, материальное. Ой, а меня там покатали и отвезли там в кино, а меня там в ресторан свозили. Фокус внимания вечно не там, да. Если вы будете внимательно смотреть, внимательно наблюдать, то вы увидите, что после прочтения книжки ко всем придут деньги в той или иной степени. We'll be right <laughs>